Всем привет! Здравствуйте, друзья! Сейчас мы с вами будем обрабатывать вот эту фотографию. И в конце потом посмотрим нашу исходную фотографию и то, что мы из нее свояем, сравним. Открываем фотографию в гемпе. Раньше я уже показывал, как открывать. Кто не видел, показываю еще раз. На... Вот она у меня на рабочем столе. Наводим курсор, зажимаем левой кнопкой мыши фотографию и перетаскиваем на эрует программы. Все, сейчас она у нас откроется и мы с вами попрем <свы> творить. Мы сейчас будем делать ретушь лица, чистить кожу будем вот И чтобы вас чтобы ваше внимание никуда не отвлекалось от лица, я сначала в первую очередь откадрировал фотографию. Ну, она и, и, мне кажется, при съемке тут ошибки композиции, не очень она такая удачная по композиции. Пусть это будет у нас э, плечевой портрет, э, портрет крупным планом. Я беру прямоугольное выделение. Нужную область выделяю. Возможно, вы и не знаете, как изображение кадрировать. Сейчас узнаете. Так, вот так. Пусть это будет вот так нужную нам область выделяем вот так пожалуй вот такой будет портрет у нас крупным планом сделали выделение идем в диалог изображения и кликаем откадрировать выделение запоминайте кто не знает вот вот такой будет у нас портретик крупным планом. Выделение сниму. Вот. Значит, разверну я на весь экран окно программы. Что в первую очередь перед тем, как начать делать ретушь, я покажу, как буквально буквально 2-3 приема как улучшить фотографию я создам копию слоя. И я хочу ее сделать посветлее. Ну она вроде неплохая. Но можно еще улучшить. Советую всегда работать с копией слоя, потому что вы вот действие какое-то сделали на копии слоя. Вы можете этот слой отключить и сравнить. Как лучше. Вот сейчас я сделаю посветлее. Иду в диалог цвет. Выбираю уровни. И вот этот бегунок зажимаю левой кнопкой мыши. И тащу влево. Вот видите, она меняется, как становится светлее. Так. А вот этот немного вправо. Чуть -чуть. Вот так вот. Думаю, достаточно. И теперь вот наша копия слоя. Я его этот слой сейчас отключу, и мы увидим, как было и как стало. Вот так было, вот так стало. Ну, вот так мне больше нравится. Создаю снова копию слоя. Создать копию слоя. Добавлю чуть-чуть контраста сюда. Снова иду в диалог цвет выбираю яркость контраст и колесом мыши начинаю крутить вот этот бегунок если бегунок я двигаю вправо значит я контраст добавляю если влево видите это значение в минус пошло значит я делаю меньше контраст я сейчас добавляю. Не смотрите вот на эти значения, на цифры. Там 4, 6, 8. Я все делаю на глаз. Это делается персонально для каждой отдельной фотографии. Так что не старайтесь запомнить эти значения и, и потом, когда будете делать свое фото, выставлять точно такие же цифры, как... Я сейчас сделаю. это все делается на глаз. Вот. Вот так, думаю, достаточно будет. И теперь я этот слой отключу, и мы увидим, как было до того, как я добавил контраста, и как стало. Вот так было. Вот так стало. Ну, вот так мне больше нравится. Создам снова копию слоя. Копию слоя. Мне кажется, слишком красное лицо. Ну, немного неестественный такой цвет. И я добавлю на фотографию желтого цвета. Иду в диалог цвет. Цветовой баланс. И вот тут можно добавлять красный, голубой. Этим бегунком курпурный, зеленый. Мне нужен желтый сейчас, колесом мыши. Здесь еще вот есть галочка, она по умолчанию на полутонах стоит. Но можно ее переставлять вот на тени, на светлые части. Экспериментировать можно. Даже не можно, а нужно экспериментировать. Это вот, вот, вам все нужно прощупать своими руками, как тут работает. Я ставлю галочку на полутонах и добавлю немного желтого. Вот так наверное и теперь я снова этот слой отключу и мы посмотрим сейчас я увеличу чтобы было вам лучше видно вот я отключаю этот слой разница такая небольшая незначительная но разница есть и вот так меня, меня больше устраивает вот так вот ну а теперь приступим к ретуши вот сейчас я уменьшу все, все слои отключу и мы увидим нашу исходную фотографию вот наш исходник и вот теперь какая она стала вот, исходник и вот теперь теперь я снова отключу и буду включать слои поэтапно пошагово на этом этапе мы уровнями сделали посветлее фотографию на этом уровне мы добавили контраста и на этом уровне немного желтенького цвета создаю снова копию слоя и приступаем к ретуши я увеличу до 100 процентов увеличить можно вот тут вот внизу я просто курсуру навожу и колесом мыши кручу либо можно пойти в диалог вид масштаб и здесь выбрать подходящий масштаб там 200 можно 400 и 800 это это делается для более комфортной что ли чтобы вам было комфортно работать вот. <coughs> Ретуш мы будем делать лечебной кистью. Кликаем, вот она, лечебная кисть. Кликаем левой кнопкой мыши два раза быстренько. И выскакивают настройки для нашей кисти. Вот это масштаб. Вот видите, сейчас она вот такого размера. Около курсора, там такой кружок маленький. Я масштаб увеличиваю. И теперь она вот такая. Я немного сейчас вкратце постараюсь объяснить, как она работает. Вот нам нужно за ретушировать вот эту родинку, допустим, ну не допустим, а нужно. Я выбираю чистую область кожи. Вот навожу курсор на чистую область кожи, нажимаю на клавиатуре Ctrl кнопку и потом Щелкаю левую кнопку, левой кнопкой мыши по этому месту. Вот. Это значит я взял отсюда образец кожи. Теперь перевожу курсор на эту родинку. Ну или, там, царапину, что у нас. Так, минуту. Я сейчас был на нижнем слое. я сейчас находился вот на этом слое а чтобы мне сейчас я кисть отменю чтобы мне с верхним самым слоем работать мне нужно сначала перейти на него перейти значит вот тут панель инструментов кликнуть на него вот сейчас он светится такой синей строкой подсвечивается значит мы находимся на верхнем слое сейчас вот и как я уже сказал образец мы взяли отсюда переносим курсор на нашу родинку и вот видите да вот тут есть такая сейчас вызову настройки для кисти вот тут есть такая настройка непрозрачность Сейчас у меня непрозрачность сто процентов. Что это значит? Это значит вот представь, но ну, представьте, что вы не в программе, а просто перед вами лист бум бумаги на столе лежит. и вы карандашом хотите что-то нарисовать. Если вы на карандаш будете давить со всей силы, у вас получится толстая линия, такая жирная, смачная, вот. Если же вы, вы на карандаш будете, будете давить слабенько, то линия будет такая у вас тусклая, через, она даже просвечиваться будет. Так вот, непрозрачность 100% это значит вы давите на инструмент со всей силы. То есть я, я вот щелкаю сейчас и он у меня полностью ну, как, закрашивает как бы объяснить, как сказать, с чем сравнить? Ну, ну вот, смотрите, я уберу непрозрачность вот вот сюда и попробую так показать. Вот если я убрал непрозрачность влево. Как я уже сказал, как бы вы на карандаш давите слабенько. Чтобы мне что-нибудь закрасить, ну там родинку, крыщик, царапинку. С первого раза она у меня не закрасится, а мне нужно несколько раз по ней вот так вот провести. Вот. Я отменю сейчас это действие. Сделаю чуть-чуть побольше, не в общем, еще раз. Если 100%, значит вы давите со всей силы, и у нас все закрашивается с первого раза. Но я так обычно не делаю. Я по нескольку раз кистью вот так ввожу. Вот я беру вот эту родинку сейчас уберу. Беру отсюда цвет, нажимаю Ctrl левой кнопкой мыши, беру отсюда цвет и вот начинаю выводить по родинке по этому. Я несколько раз провожу и когда вижу, что уже достаточно, тогда останавливаюсь. Вот, вот так, в общем, это работает. Вот. Так. Ну, думаю, вы уж меня извините, я не умею красиво говорить, но, думаю, я объяснил понятно, как это в настройке, ну, как вообще работает этот инструмент, для чего эти настройки, вот эти масштаб, непрозрачность. И, и в процессе ретуши не ленитесь менять масштаб, вот допустим, вот эту область щеку, чтобы ретуш сделать, можно, конечно, масштаб сделать и побольше вот такой можно. А вот где в маленькие, в такие труднодоступные места, вот допустим века ретушь надо сделать, вы же не будете вот такой большой кистью делать, не ленитесь менять масштаб, если хотите сделать красиво, аккуратно. Ну и не ленитесь вот этой настройкой тоже работать. Где-то больше нужно где-то 100% выставить. В общем, если вы новичок особенно, вам особенно это нужно на первых порах учиться работать этими это Это как вы едете на машине, вы же не едете на одной скорости, правильно? Вы же коробкой передач работаете. Если начинаете двигаться в гору, вы газуете, где-то притормаживаете на поворотах. Так вот, вот эти настройки это ваша коробка передач. Вот. Работайте настройками. Ну и хватит лирики, давайте начнем. Начнем давайте сверху, вот отсюда. И постепенно пойдем вниз до подбородка до шеи. Вот. Так, что у меня с настройками тут? Непрозрачность пусть будет так. Масштаб нормальный. Вот я захватываю чистую область и убираю вот эти вот красные пятнышки. Так, так, так, так, так, так. Так, так, так. Это я вам объяснял долго. Я не оратор, так что... у меня было у, у меня много времени ушло на то, чтобы объяснить руками я быстрее работаю, чем языком вот вот таким образом уберу еще непрозрачность так вот видите труднодоступное место если я с, с таким масштабом сейчас буду делать я и брови задену здесь так что масштаб делаю поменьше ну, цвет нормальный, пусть этот будет. И маленькой кисточкой сюда залажу. Вот. Возьму отсюда цвет. И как бы дорисую маленечко Чуть-чуть возьму снова отсюда. И с этой стороны подравняю. Сейчас века. подретушируем и такими маленькими коротенькими шажочками мазками сантиметр за сантиметром делаем нашу ретушь вы конечно можете на пол лица сделать кисти в два приема заретушировать все ну если хотите качественно то не ленитесь и не торопитесь никуда если хотите качество вот таким образом вот давайте я сейчас этот слой отключу и мы посмотрим. Вот внимание сюда на, на весок, на века и вот тут. Смотрите. Вот так было, вот так стало. Вот, вот так было, вот так стало. Видно, да? Вот. Продолжаем. Продолжаем. Масштаб я маленько увеличу. <coughs> Возьму цвет отсюда, пожалуйста. И поехали дальше. И не старайтесь кожу замазать, чтобы она стала как у куклы, как пластмассовая. Оставляйте поры. Пусть убирайте только, ну, чтобы если, допустим, глубокие поры или какие-то дефекты, просто чтобы не бросались в глаза. Полностью не нужно их убирать. Это ж неестественно будет. Человек же, он все-таки не пластмасса. Должна быть какая-то.. Ну, на коже там должны быть какие-то холы там ну в общем понятно да мысль моя, <laughs> о чем я говорю не замазывайте до такой степени чтобы чтобы непонятно потом то ли это живой человек то ли это фотография то ли картинка из э, комикса такого я очень много вижу таких фотографий в интернете И... ну кому-то нравится наверное такая обработка мне нет я вам показываю как делаю я так нравится мне Так. Вот тут булеки. Так, вспышки. Так. Мы договорились сверху вниз пойти, да? Ну давайте тогда добивать вверх. Так, вот тут еще маленько. Тут. Так, так, так, Не бойтесь залазить маленько на волосы. От этого даже получается такой эффект. Как бы эффект волосы размываются. Получается типа как аура такая свечение, что ли художественный эффект такой получается вот я снова сейчас подключу этот слой и обратите внимание на вот э, границу кожи и волос как, как было и как стало вот. видите такое получается размывание как да. бы, кисточкой ну как э, картина как будто художественный такой эффект ну, если вы, вам не надо такой эффект, вы на волосы не залазьте. Но я не вижу там, ничего дурного. Это я делаю не потому, что мне там лень менять масштаб, маленькую кисточку сделать. Это я специально делаю. Так, так, Вот труднодоступные места. Я увеличу изображение до 200%, процентов. Уменьшу кисть. Так. И вот эти пятнышки. сто процентов обменов вот веда штатчик увеличу снова да и потом когда я закончу мы посмотрим нашу исходную и так дальше то что мы сделаем с ней не знаю сколько по времени это займет если вам надоест смотреть как я делаю то перематывайте на конец видео и смотрите концовку А я буду делать до конца и комментировать. И если даже у меня час займет по времени. Еще раз говорю, если полностью не хотите видео смотреть, переходите на концовку и смотрите там. Вот э граница кожи и волос, лица и волос. Резкая линия такая. И чтобы ее как бы смягчить, загладить. Вот, вот. Смотрите, как она будет смягчаться. Будет появляться такая как бы аура. Свечение такое легкое. Что я делаю? У меня половина кисти находится на коже. А половина на волосах. Я вот так вот веду. Видно, как она становится мягче. И появляется свечение. Ну это я так говорю, свечение. Наверное. У меня просто ассоциации такие. Что как будто светится. Ну и есть фильтры такие в гимпе, которые называются так свечение. И видимо от этого у меня такие ассоциации. Так, так, так, так, так, так, так. Так, так, так, так, так. так, так. Ну, я думаю, вы уже видите разницу. Насколько у меня глаз замылены уже к этому делу. Ну, я вижу, как картинка меняется. Ну вот мы спускаемся потихоньку вниз, сейчас дойдем до подбородка, вот тень от вспышки, мы ее полностью не уберем конечно, но сделаем правда, мягче. Ну, в принципе, можно и полностью убрать, но это опыт, и это отдельный урок надо записывать. Так. А в этом уроке мы делаем ретушь. Ну, как бы тень убрать это тоже, наверное, ретушь. Но все равно это для отдельного урока тема. Так, тут пятнышко такое. Бросается в глаза. Так. я делаю границы козы и волос вернемся так, то что я вот здесь сделал по контуру лица то же самое я сейчас сделаю и с той стороны вот тут вот видно да такое происходит размытие ну и для глаз как-то приятнее так вот эти волосики я их не буду полностью забивать я просто сделаю их не такие броски чтобы не так они сильно бросались в глаза но, но полностью я не буду их убирать, чтобы что то там осталось Вот сейчас я слой отключу и обратите сюда вот на эту область внимание, на эти волосики. Вот как было. Я их полностью не убираю, а просто это как бы смягчил. Вот. Так, непрозрачно увеличу и делаем снова по границе кожи и волос так, так. так. увеличу и вот тут вот Здесь можно волосики эти полностью убрать. Но можно не полностью. Это уже на ваш вкус. Вообще ну, все, что нужно было показать, все самое главное вы уже увидели. Как настроить инструмент, как он работает, вы уже увидели. Ну, Если вам интересно смотреть весь процесс, то смотрите до конца. Я также буду комментировать. Ну, а если надоело, перематывайте. Переходите на конец видео. Так, масштаб уменьшаю. Так, тут достаточно, думаю. Переходим на подбородок. Нет, вот тут еще маленечко Так, так, так, так, так. Так, так, так. так, -так, -так. Ну, уже подходим к подбородку. Вот прыщик, чтобы, допустим, замазать. Здесь можно непрозрачность добавить, сделать кисть поменьше и убрать вот за пару носков вот так вот снова верну непрозрачность на место где и буду и продолжаю дошли до подбородка вот это родинка я уменьшу масштаб еще и увеличу непрозрачность беру цвет отсюда теперь возьму цвет губы вот. примерно так. так да наверное так увеличу масштаб уменьшу снова непрозрачность Помните, да, что это ваша коробка передачи, <смех> настройки для инструмента. Так, вот здесь под нижней губой тень такая некрасивая. Я ее сейчас сделаю помягче. Вот так. Сейчас я с лицом закончу и мы перейдем на шею. С шеей тоже нужно поработать. Так, вот Тут вот это место уменьшаю масштаб кисти так думаю хватит отсюда беру цвет И здесь немного Тут да? вот тут что-то пропустил я. тут. Видите, вот здесь поры? Вот тут вот. Я их так и оставлю, полностью не буду замазать Так. Вернемся еще наверх маленько. Здесь вот. беру цвет в губы добавлю усилию непрозрачность отсюда возьму цвет так перебор отсюда вот возьму нельзя да но так Сейчас тоже залетать в это дело вот вот вот эта линия тоже такая яркая светлая бруская ну на стыке губ я их сделаю мягче эти линии и вот это не знаю конечно стоит стоило не стоило их трогать Но сейчас я отключу свой и мы посмотрим ну, да нормально Так. что с лицом что с лицом смотрим внимательно ну, если что то пропустили потом шею когда сделаем вернемся снова к лицу свежим взглядом посмотрим потому что глаз замыливается и можно что нибудь пропустить Но это нормально вот эту тень также я смягчу. Выберу отсюда цвет, непрозрачность, уменьшу. Видите, как тень становится светлее. переходим на шею, наверно, на шею, на шею, на шею, ну, сначала такие явные э, дефекты, ну, не дефекты, а то, что бросается прямо в глаза, это, конечно, вот это вот линия, вот это, сейчас мы их уберем, ну, не полностью, а смягчим. Полностью ничего мы не убираем. Даже поры вставляем. Мы делаем их только не такими бросками. Прозрачно. Еще меньше сделаем. Потому что что-то, мне кажется, сильно мажет. Вот я залажу специально на волосы. Показываю, что ничего в этом страшного нету. Если вы залазите на волосы. Наоборот, такое легкое размытие. Получается. Художественный, такой, симпатичный, эффект. Так, так, так. Даже можно на цепочку залезть. Смотрите, от цепочки. Ну, вот такое появляется свечение. Я между прочим, когда. Ну, когда не знал, в интернете смотрел, у некоторых фотохудожников, ну, или фотографий, и, блин, удивлялся, как они вот это вот свечение делают. И вот задавался вопросом, сам хотел научиться, и случайно технику эту для себя открыл. Вот видите, теперь свечение появляется от футболки. И... Мне нравится этот эффект. футболки видите такая как бы аура подходит вот что сказать мы уже наверное, скоро закончим так отсюда цвет возьму Так, так, так. Так, так, так. Скоро-скоро мы закончим. Сейчас в этом уроке я одежду трогать не буду, Ну если только вот тут, где рука, э, граница футболки, вот тут еще маленько подделаю, и все, ни одежду, ни волосы я сейчас делать не буду. Что... Чую, что видео затягивается надолго. ну а что на одежду внимания вы уже знаете как работает инструмент самое главное знаете, как это работает а если какие то разницы разницы нету что исправлять одежду или кожу все то же самое так что не буду на одежду отвлекаться даже и на волосы Тут немножко здесь. Так. Сейчас пока вы, ну видите, всего лишь область, не всю фотографию, а область, то ну, не видите. Всей картины и возможно так, думаете что я фигню какую-то делаю ну сейчас когда я закончу уменьшу изображение отключу этот слой на котором делал ретушку и ну, сравню Как было дори тушь, и как так встал. Так, тут что-то белое пятнышко я посадил какое-то. Или это а? было так? Карадель. Ач. Перебор. Отсюда возьмем тебя. В общем в общем вот так вот тут моя ничка еще видите я даже кистью заложу на, на цепочку Но цепочка не закрашивается с первого раза вот если бы у меня непрозрачность была 100% она бы, наверное, закрасилась просто сразу и все. цепочка Так, ну что, уменьшу Вот так вот. Такое увлечение сделаем. Подключаю этот слой. И, и вот смотрим. Сравниваем. Вот так было. Давайте и вот эти слои все отключим. И посмотрим нашу исходную фотографию. Вот наш исходник. И вот это конечный результат. Вот такой портретик. Вот что еще тут можно сказать. Вы узнали, если не знали, как изображение откадрировать осветлить можно буквально за минуту увидели что делает контраст как преобразуется изображение если контраста добавить резкости тут достаточно так что не буду я резкость крутить вот для этой фотографии думаю достаточно и для этого урока так что так что на сегодня все если урок был полезен лайки комментарии вопросы для общения я открыт кстати мы не познакомились наверное евгений меня зовут если что подписывайтесь на мой канал я не обижусь ну, на сегодня все, я сворачиваюсь, сохраню эту фотографию, вот, кстати, посмотрите, как можно сохранить, если не знаете, если вы совсем новичок, вот, идем в диалог файл, сохранить как, выбираем путь, я сохраню на рабочий стол, даем какое-нибудь имя, урок, допустим, и в нужном нам формате. Я сохраню в JPEG. Так. Перейду на английский. Сохраню в JPEG. Выскакивает такое окно. Игнорируйте. Не смотрите на него. Экспорт. На это тоже не смотрите. Сохранить и сохранил, на всякий случай, в PSD. PSD. PSD он сохраняет по слоям изображения. Это тоже тема для другого урока. Вот, в общем, на сегодня все. Изображение я сохранил. Значит, фотографию, вот она, на рабочем столе. И как раз что-то у меня подвисло программ. Так что сейчас я все до свидания разобрался вроде.